Всем привет, с вами магазин Rock'n'Roll, меня зовут Ян. Сегодня я хочу показать вам один шикарнейший инструмент Fender American Performer Stratocaster. Данная корпорация особо не нуждается в представлении, а вот именно этот инструмент еще как. По внешним признакам ничего особенного, винтажненький, красивый телекастер. С виду здесь все неплохо, все стандартно, все красиво и все по винтажу. Но внутри эта гитара полностью нафарширована современной электроникой. Эта гитара по-настоящему с потрясающим звуком, ощущения при игре просто непередаваемые. Я очень долго обходил этот инструмент стороной, душа как-то сразу на него не пала. Ну и, скорее всего, в силу того, что я люблю более экстремальную и тяжелую музыку, эта гитара по спецификациям меня не привлекала совсем. Но когда я добрался до этого инструмента, взял его в руки, я испытал огромнейший восторг. Это поистине шикарнейший инструмент. Таких ощущений при игре и звучании я еще не испытывал никогда. Ну, уже понимаете, о чем я. Это современный инструмент с улучшениями и дополнениями, делающий эту гитару поистине уникальной. На данной гитаре установлены три звукоснимателя типа Single Yosemite, которые собираются вручную американскими мастерами, и настраиваются они с учетом особенностей каждого инструмента, что и делает эту гитару поистине уникальной. Поэтому в природе такого фендера вы уже не найдете. Друзья, небольшое включение буквально на несколько секунд. Дело в том, что к нам приехали новые гитары Squire. Той же компании Fender, о котором Ян рассказывает в этом ролике. Суть в чем? У нас несколько гитар на одну гитару 2021 года. И он уже готовит обзор, буквально выйдет в следующие дни. Но я также хочу сделать обзор на электрогитару. Есть два варианта: первый стандартный стратокастер, но с двумя хамбакерами а это уже дорого стоит. Вторая гитара сейчас прямо здесь ее достану в моменте. Вот такой вот синенькой красивенькой джаз мастер короче тот кто смотрит это видео а я знаю что вы смотрите это видео напишите в комментарии на какую в ближайшие дни из этих гитар сделать обзор по цифрой 2 джаз мастер по цифрой 1 стратокастер пишите в комментарии увидимся короче самая главная фишка этой гитары это переключатель push пул который дает нам включенный нековый датчик, в какой бы позиции мы ни находились. А это еще больше вариантов звучания инструмента. Пойдемся по спецификациям. Корпус из ольхи. Гриф клен. Накладка тоже клен. Лады джамбо. 22 лада. И просто опупеннейший цвет. Три звукоснимателя типа сингл. Громкость тон-тон. Пятипозиционная теребонька. Бридж тремоло на шести винтах. Шикарнейшие, шикарнейшие колки. Колки держат строй. Охереть настраивать вообще не надо. Да потому что в довесок к этому инструменту идет отличный бонус это чехол до люкс серии чехол достаточно теплый плотный подойдет для зимних прогулок Мне очень понравился этот инструмент. Опять же повторюсь, несмотря на то, что я любитель тяжелой экстремальной музыки, при игре на нем мне даже не хочется играть что-то тяжелое. Эта гитара стоит своих денег, при ее покупке вы никогда не пожалеете об этом. Обязательно приходите к нам и поиграйте на этом инструменте лично. С вами был магазин Rock'n'Roll. Пишите, звоните. Отправляйте письма! Подписывайтесь на нас в соцсетях, на наш канал, ставьте колокольчик. И лайки. Вот она, вот она!